болезни непредсказуемый формат в этот раз у нас в этом формате будет инфаркт почему инфаркт потому что это то заболевание которое сегодня косит огромное количество людей причем разных возрастов есть люди пожилые среднего возраста и сегодня инфаркт говорят все молодеет и молодеет и никто не может ответить на вопрос а почему он молодеет а на самом деле, если мы заглянем в глубины психики, мы очень легко сможем вам показать, почему он молодеет. И вообще, инфаркт имеет выделенное сознание или не имеет? У кого есть предрасположенность к инфаркту? То есть чем в психике связаны инфаркты? Как при инфарктах можно работать с человеком? Можно ли им помочь? И, конечно, мы возьмем парочку человек в работу прямо в процессе стрима. То есть это будет... Такой непредсказуемый формат. И те люди, кто обратился прямо в процессе самого вот этого действа, могут рассчитывать на то, что с ними поработают и покажут, где, откуда, куда. Кого-то мы выберем, да. И, да, и у кого-то вытолкнем для того, чтобы с этим заболеванием человек мог на разобраться. На его примере мы можем да. обучить других людей, чтобы было видно, Откуда откуда и как приходит инфаркт. На самом деле заболевание интересное с точки зрения информационной, с точки зрения психики, потому что оно непосредственно связано с сердцем. С сердцем, с ритмом сердца у нас всегда связана продолжительность жизни и не только этой жизни. С инфарктом связано ограничение возможностей человека и физических, и психических. Любое ограничение возможностей, обрезание возможностей скажется на продолжительности жизни следующей. И так далее. Очень много таких интересных наработок, которые у нас есть, и которые мы готовы поделиться. Это будет стрим, но он будет идти в закрытом формате с платформы Subrition.com 17 июня в 20 часов. Участие недорогое, но оно в таком формате Полезное. полезно. Полезно и необходимо его проведение именно в, том, именно в этом формате. Почему? Потому что Будут подняты вопросы, которые не всегда соответствуют медицинским представлениям. Будут подняты моменты, которые иногда противоречат а, мнению экстрасенсов и психологов. А мы просто а, вот, инфаркт обнажим и покажем да. правду об этом заболевании. Вот именно в, в таком формате, в серии так, такого формата, да, мы будем показывать суть болезни. Именно саму суть, то... Зачем она ворвалась в вашу да, жизнь? Да. Чему она вас хочет научить? Что вам подсознание говорит через инфаркт? И самое интересное, что оно говорит близким вашим, вашей семье, вашему окружению, через вашу болезнь. Каким образом они включены в сей процесс, а они обязательно включены. То есть, на самом деле, здесь очень много вопросов расставляется ху из ху в вашей жизни. Это интересное заболевание, вообще с точки зрения психики, оно невероятно интересное заболевание. И на этом же стриме вы сможете немножко иначе посмотреть на свою кровь, и иначе посмотреть на свое сердце. То есть мы изменим шаблонные представления, чтобы вы в своей жизни были здоровы, чтобы инфаркт не приходил в вашу жизнь, чтобы вы осознавали, каким образом от него можно. Я хотела сказать слово убежать, но оно нет. пародийное. Да? Да, да, да, да, от нет. инфаркта ты не убежишь, наоборот, к нему прибежать можно. А, да. Именно выйти, вот мы, мы рассчитываем с Наташей на то, что вот такая серия э, формата, ну, или серия, боле, э, как сказать, стримов, болезни, или, да, формат, да. да, именно поможет людям осознать благодарность к болезням, к любой болезни, к любой абсолютно, и таким образом закрыть эти игры, они становятся бессмысленными, когда ты выходишь в благодарность, осознавая, для чего это тебе было и вообще, для чего это, чему это тебя учило. Когда ты осознаешь, закрывается, и она больше не нужна, эта болезнь. Получается, а любая солнце? болезнь – это тупая игра. Тупая игра, когда человек спит и не хочет принять в себе а, те моменты, которые подсознание ему говорит «изменись». А человек говорит «не ни за что, изменись», «не ни за что». Вот, надо видеть, куда и меняться, удержать. как это. меняться, для того, чтобы быть в гармонии со своим подсознанием, быть в гармонии с собой. А по сути дела, быть в счастье. Мы в счастье. А мы для любим, этого надо любим, просто быть искренним искренним с собой и видеть те моменты, зачем подсознание сформировало болезнь. Не выйти к ней в благодарность. Все, все элементарно, просто. Вот этому мы будем учить, и вот это покажем на простых словах, простых примерах и конкретных людях. 17 числа в 20 часов подключайтесь с платформы Subrition.com Все будет там. Приходите, до встречи. Друзья. До встреч. Блин, я уже сама жду, мне интересно, там уже есть люди, которые заявили Так, помощь. а смотри, почувствуй, как нам интересно, правда? Да. Интересно. И я знаю, что это очень полезная И действительно формат очень и полезный.